Всем привет, доброе утро. В школе нельзя пользоваться телефоном, именно поэтому я сейчас снимаю тут начало своего влога, да? Короче, мы сегодня поедем на выставку или музей игрушек. Остальные ребята едут в концлагеря. Ну ладно. Да, вот такое вот настроение, так что берем вас с собой, если там можно будет снимать. Хотя в школе тоже нельзя, но... Так что поехали. Так, мы находимся в городе Зайфен. Здесь производят главный центр, где производят такие вот всякие украшения деревянные. Сейчас мы пойдем музей, где это все делают. И затем погуляем по городу. Мы зашли внутрь, и тут уже прикольно. Идем наверх куда-то. Чтобы сделать игрушки. Это церковь, здесь в Зайфене. Она такая необыкновенная, это шестоугольник. Из да? дерева, вот из, из этих дерева. кусочков. А потом они нарежут, а каждый, как режут, каждый кусочек. Одно животное или фугулка. Фугулка да, это что? Это что, вот что? что заготовка а, вот эта. Да. а потом, она а, вот так вот, вот нарезает. А здесь, видишь, здесь да. собака. А, тут а, форму корова, а потом а -а -а -а. лошадь. И, и, и, или да, стараться просто деревянные и Ясно, ясно. Ясно, ясно. Ясно, ясно. Ясно, ясно. Ясно, ясно. Ясно, ясно. все? Кто-нибудь такие древов строит, кто-нибудь домики, кто-нибудь делает фигурки. Они потом, потом поменяются этим, а строят эти пирамиды mm -hmm. или люстры или другие здесь. Здесь так атмосферно, все сделано из дерева и за счет огней. Супер волшебно. Ребята, вы просто посмотрите, они сделали люстру из дерева, как-как, и она причем такая большая, ну, опять же, по сравнению с моей рукой, по сравнению с Анжелой. Лучше нет. Эти штуки вот так вот крутятся, потому что когда зажигают свечи, как бы идет тепло, вот эта вот штучка крутится. Сейчас делают такие же, только ну, маленькие штуки, их можно поставить на камин, и они также будут крутиться. Это так здорово. Блин, такая бесполезная штука, но такая красивая. Мне это нравится. Такие штучки у меня, меня пластик, пластмассовые у внучки есть. Это какой-нибудь такой Я сейчас поняла вот с этим плохим освещением, и на фоне всей этой красоты то, что для меня в музее становится важно именно снять все, и затем уже только а, посмотреть самой. То есть я бегу вперед экскурсовода, бегу вперед, группы, либо очень сильно отстаю, только чтобы все отснять чтобы все показать, и затем уже посмотреть самой. Это так странно, потому что у меня очень большое и сильное желание именно все показать вам. И как-то типа донести то, что вижу я, чтобы это увидели и вы моими глазами. Поэтому надеюсь, вы оцениваете мои старания. Идем дальше. Вы просто посмотрите на размер этой штуки. Вот моя рука, и вот она. Она очень маленькая, просто коробочка. И все проработано в таких деталях. грант Макет Питерский отдыхает. Вот это вот выглядит прикольно. Тоже все в мелочайших деталях. В таких ярких красках. Mm -hmm. О, это маленькие солдатики. Деревянные. В которых идет фокус. Помните, я все это сравнила со спичечными коробками? Вот оно такое и есть. В спичечном коробке живет семья. И вот какая-то школа. И это настолько круто. Что, ребят, гранд-макет в Германии только из дерева? Если вы не понимаете, что такое гранд-макет, значит, вы не смотрели блог из Питера или смотрели не до конца. Так что... А вот тут вот нажимаете на подсказку и смотрите, а потом возвращайтесь ко мне. Пока другие чуваки ушли, смотрите как из Питера, я вам покажу, насколько тут все круто, мелко и детально проработано. Это вот, допустим, деревянная кофейня, а это какая-то ферма. Опять же, мелкая. Сначала ты играешь хуже в деревяшки, чем сами деревяшки. А это эскизы первых моделей всех этих игрушек. Вот этот вот чувак сидел их и рисовал. И что-то написано на немецком, но я не шпрехую. Самое интересное то, что мы находимся не просто в музее. У меня прекрасный фон в таком красивом музее. Мы находимся не просто в музее какие-то игрушек, которые сейчас сделали, там супер это все тонко, современно, и очень дорого стоят. Да именно те игрушки, которые играли 50 лет назад или 60 лет назад именно в этой деревне, и по-моему где-то еще. И это прям видно, то, что вот поношены такие вещи, в которые много поколений играл, и сейчас все в музее. Ребята у нас присели и играют. Ох ты, вот это у вас, конечно, и, Типа надо было таким, такие вот собирать, но Магазин? Мы вышли из музея идем по этому городку искать, что-то купить из фигурок, вот. Это выглядит прикольно. Интересно, то, что мы, ну, гуляя по городу, просто каждый магазин, видите? Каждая кофейня, это все тематика вот этих вот игрушек. Это так странно, весь город специализируется на этом. Мы зашли сейчас очень много кофейней. Это, ну, скорее, пекарни очень много всяких штук, вкусненьких. И я взяла себе чизкейк. Вот себе чизкейк. И кофе, правда, я не поняла, что это за кофе, по-моему, просто чистая. Ладно, добавлю сливок. Так атмосферно, почти доелась, ну, половину слила и... Кофе с каким-то очень странным да молоком, оно а ну, типа густое такое и сладкое, позамож сливки. Че, у тебя? Форм так, Ого, ого, ого, ого, ого, Я не знаю. Это Мы все сидим в кофейне, а девочки его на улице зависают, потому что им лень было переплачивать 20 рублей, типа для того, чтобы покушать внутри поэтому они там, на улице. Вот так вот. Мы купили мороженое в кофейне. идем сейчас в красивый магазинчик, чтобы купить красивых штучек. Да, Оль? Вот так вот. Будни в... Как город? Будни в... флюш флюш Сорян, проблем со звуком. Здесь так красиво просто в каждом магазине. О, супер. Стоп, иди сюда. Когда пришел домой, а тут какая-то русская девочка играет. Мы сейчас приехали из музея, и тут зависаем в музыкальной комнате, ну, типа, которая рядом с нашей комнатой. Я на гитаре что-то пытаюсь вспомнить, сыграть, а они слушают мое ужасное пение и пытаются улыбаться под это. Так и проводим день. Да. Время 6 часов мы приехали в торговый центр, в город Хемниц. Он больше нашего города Чипау, раз, наверное, в 3-4. Вот в этот торговый центр сейчас пойдем шапцы. Это наши родители. Да, вот красивые такие поттеры, смотрим книжки на английском. Красавицы и чудовища, и э, виноваты звезды Джона Грина. Поднесят книги по этим там распределены. Че? Да, типа слизини, это философский кафедрой. А почему кафе? -а -а. По -по. Типа выбираешь свой факультет и читаешь. Вот, сидим, выбираем книги в большом Вот такой не для айфонов, то есть в... вообще для айфонов. Ты... Ты вообще за ебры. За S S6 это в а, Samsung. Samsung. Тут а -а -а. нет вообще ничего. Ain. Мы зашли, короче, в одежный <с <nenhum> <с <branches> шмоточный магазин. И ну, что-то ищем в кем Вот. Види... Permite... это мило на Новый год. Че? Господи, студии хотите. Они подойдут к тем шортам всех вещей беру только шарф, потому что у меня нет ни одного шарфа осень, а вот эта вот фигня какая-то, она не подошла. Идем. Только всякую барахлаву, <laughs> типа какие-то броши. Можешь тут выбрать себе себе семье подарок. О, mm -hmm. oh. mm -hmm. часы в твоей расцветке. Короче, я побывала в немецком h По-моему, это четвертая, по-моему, страна, где я в ИЧНДЭМе. Класс. H&M, HDM. я правильно говорю. Все, я купила рубашку. Потом покажу. А мы идем за книжками. Обратно. И у нас осталось 15 минут. Вот. Торговый центр прикольный в Германии. Особенно, когда вот так вот идешь, рука трясется. Такой ху! Вот так вот гуляем. Нью-Йоркер, кстати, отстой. И вот этот тоже, отстой, дизлайк вам. Мы все затарились, зашопились, а пакеты здесь не дают, поэтому покупочки у меня все в рюкзаке. И едем все, купим в пиццерию, вот так вот, вот такой вот я в блоге. Тут еще магазины раньше закрываются, еще в 8 вечера? Да, только в 8 вечера уже закрылся элеватор, экспаллатор, и магазины реально скрываются, вот такой центр. Вот так. В России лучше. В России до десяти работают да. да, да, да, да. и киношки до трех и пакеты дают. Но пакеты без трёх вообще. Ставим в Германии два из десяти. Вот цир... нет, Один с половиной. Нет, два из десяти помогу. Наши родители не понимают, чем мы делаем. Мы должны 4 4 идти. Четыре из десяти. Пойдёмте 4 встать. Вот у нас тут такая собака, да, привет, привет. Она такая классная, это Коха. Коха! Коха! Коха! Эм, um, no. а, ну, купила книгу. покажи книгу. Вот. Виноват Виноваты звезды, да, Джона Грина. Я как-то прочитала в пятом классе ее. Ну и, типа, я не знаю, для практики английского самое то, несложный язык. И, типа, я не знаю, она красивенькая, стоило мало. Дальше, что у нас есть? Супер-рубашка из H&M. Держи ее. нормально, блин, за плечи. Что ты делаешь? Она такая широкая, как будто я, блин, огромный пикемот. Короче, рубашка классная в школу, М-размера. М-размеры, если что. Что? 40... Вот. Да ну тебе